Здорово, респект и уважу, кто до сих пор смотрит мои видео. Хотя, это мало кто. Но, все равно. Давайте. Давайте. Ну ладно, вы смотрите, а мы сейчас будем играть в Planet Running Master. Пэмбуд. Тебе. Прекрасирую. мы выключим, мы пока что медленно делим. что будем на Вот так, двигаем, двигаем. И скоро ускоримся. Пока что я буду в секунду, очень медленно. Да, это очень О, о, о не так быстро. да да ему, да, и мы, по-моему, глипом. Ну ладно. Так, еще ускоряемся. И уже круги пробегаем. Игра подлагивает чуть-чуть, но это нам не помеха. Наслаждение. Да. И еще покупаем. Получается, количество шагов и только раз По-моему, Total Webs это сколько на друга прошло. 10, быстро такую штуку. нам просто обещать. Да, да, да. Победим. 80 Да, тут единственное, что могут записать эти флексы. Да. Когда мы накопим 1000 флексы, то сможем купить новую планету, которая будет гораздо больше, а человечек. Самое ah. главное, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, он еще ускоряется он уже всё видно, да? видно, как он бежит, вот так вот крутится, крутится, всё за старается возникнуть, чтобы он был праздниками, против человечек не хотел, чтобы и было на Бегать, все время надо с ужасной скоростью и с ужасной Кажется, что он назад лежит, потому что -то он тоже быстро бежит вперед, да? что чуть-чуть ладит -чуть назад, Ну да, ну такая игрушка, в принципе, сказать не будет. Еще один сантиметр из-за спорности чувства подходит для того, чтобы припомнить. Настоять В принципе, мы можем а -а -а. А -а -а. Да я ж понимаю, да, чё, что это Куда денешься? Да куда? Какие породы ты к Возвращайте мне меня Смотрите, как челчак! Ну получается выключается квадратный за 4 секунды. 0,26 метра Здесь у меня равенство. так как скорость получается секунду. Выключайтесь физику изучаем Ну или уже не изучаем. Или хотя бы чуть-чуть. Пытается что-то показать, на самом деле я об этом понятно. то с другую нормальную музыку. кто компьютер с ней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 скажу, что А вот это мы сами расспросим. А, знаете, что Я только ски... скину, ссылку. все. Это было все. А не мастер. Мастер, короче, побегал. Ну, давай.